Всем привет, с вами Виктор Бондолет, автор блога викторбондолет.ком, автор курса «Как стать богатым за один год и неважно, чем вы занимаетесь», и автор книги «Думать и действовать как-то придержать за 30 дней». Вам, кстати, пример, пример говорю. А, привет из солнечной Москвы, здесь ох, как жарко сейчас, правда, вечер, слава богу, что здесь уже вечер, и то сейчас около 26 градусов, а, и я вам расскажу небольшую историю, какая с нами приключилась с самого утра, как мы прибыли в этот прекрасный город. Изначально мы прибыли в 6 утра, и у нас были доллары. И для того, чтобы поменять их на Россию, мы оббегали несколько районов, для того, чтобы найти круглосуточный как говорится, центр, сервисный центр, который обменивает деньги, обменник. Везде было написано 24 часа, но везде было все закрыто. И когда мы к охраннику подошли, спросили, где можно найти такой центр, который якобы не обманывает, якобы работает, как и положено, он сказал, ну, извините, это Москва, людям тоже надо спать. Вопрос, зачем тогда писать, что 24 часа все-таки работает. Ну, ладно, не об этом. Но произошло чудо, произошла крутая вещь, которую я вам порекомендую в жизни использовать. Это вовлечение называется. Еще некоторое время назад мой наставник в бизнесе учил нас, как вовлекать людей в свою жизнь для того, чтобы выживать в другом городе. И мы встретили одного интересного человека, он с Украины. И он мало то, что нам дал позвонить, он нам дал безвозвратно денег для того, чтобы мы э, смогли поехать в метро э, в другом, любом транспорте, чтобы добраться до другого места. Я очень благодарен этому человеку. Я вам хочу передать то, что вовлекайте людей, не бойтесь. В окружении есть очень много людей, которые будут рады вам помочь безвозвратно и э, которые помогут вам преуспеть в вашей жизни, и это очень классно. Многие просто люди боятся вовлекать других людей в свою жизнь, но это одна большая ошибка. Вообще, я хочу с вами поговорить э, об успехе. Это видео следующее в третьем видео э, с курса «Как стать богатым за один год и не важно, чем вы занимаетесь». И что я вам хочу сказать, до вашего успеха нужно стремиться, и ваш успех не исчисляется вашими деньгами. Хотя да. Ваше благосостояние изуч, изуч, как, исчисляется в деньгах, но не в этом важность. Скажите, Эйнштейн был разве не успешен? Он был не богат, но он был успешен. Он добился своей цели и он изменил всю свою жизнь коренальным образом. Есть две разные позиции, которые нужно отличать. Это простое желание добиться успеха и четкая установка, четкая установка добиться любыми способами вашего, вашего успеха. Приведу пример. Генри Форд. Это тот парень, над которым смеялось все его окружение, вся его семья, все свои родственники и соседи говорили, что он псих, не имеющий никакого образования, хочет заняться чем-то непонятным. Но тот человек, который знал и стремился к своей четкой цели, для такого человека нет ничего возможного. Он начал заниматься саморазвитием, и вы знаете, что это тот человек, который построил индустрию, авто, автомобильную индустрию, которая позволила обычному среднестатистическому человеку приобретать автомобиль. Благодаря этому он изменил всю Америку. Благодаря его автомобилю появились большие автострады, благодаря автострадам появились сервисные центры обслуживания, кафе, которые обеспечили много рабочих мест. Ребята, если у вас есть четкая цель, запишите ее на бумаге, запомните ее и всю свою энергию воплотите в то, чтобы достигать ее. Идите, стремитесь и все вот эти мелкие преграды, которые встречаются на вашем пути, используйте как знак того, что вы на правильном пути. Я верю, что вам это видео было полезно, ставим лайк, неважно где вы находитесь, делитесь с, вами, с вашими друзьями, для того, чтобы как намного больше ваше окружение стало успешным, и до встречи в следующем уроке, с вами был Виктор Бондолет, пока-пока!